Добрый день! Я Александр Валерьянович Персенёв, временно исполняющий обязанности председателя Государственной регистрационной палаты в Екатеринбурге Свердловской области РСФСР в составе СССР. Мое обращение ко всем гражданам Советского Союза. Данное обращение основано на исполнении статьи 62 Конституции Основного Закона Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 1977 года, действующего без изменений по настоящее время. Согласно ведомостям Верховного Совета СССР, с 1985 по 1991 год только 28 человек официально утратили свое гражданство СССР. Следовательно, никто, кроме этих лиц, не может заявлять о смене своего гражданства. По факту распуска органов государственной власти, Гражданство людей автоматически не меняется. Факт смены гражданства сопровождается множеством документов и отметок в них по экономическим взаиморасчетам с государством СССР, за образование, лечение и многое другое, что в СССР было бесплатно. С юридическими лицами, с гражданами СССР, по недвижимости, по квартире, по государственной тайне. Все сопровождается таможенными декларациями, отметками на документах, пограничными отметками в паспорте, как государство СССР, из которого вы выезжаете, так и того, куда въезжаете. Все остальные документы СССР только подтверждают факт, деятельности в государстве, но не факт смены гражданства. Наличие бланка паспорта РФ без прохождения процедуры получения гражданства не делает вас гражданами РФ. Вы являетесь только носителем бланка этого документа, дающего вам право прохода по виртуальной территории, называемой Российской Федерация. В бланке паспорта РФ нет записи о смене гражданства СССР, о перемещении из одного государства СССР в другое в РФ, о получении гражданства РФ. Следовательно, бланк паспорта Российской Федерации на территории СССР является неправовым документом. На основании изложенного а также пункта 1, статьи 13 и статьи 11 действующего закона о гражданстве СССР номер 1518-1 от 23 мая 1990 года мы все являемся гражданами СССР. Правительство СССР в лице Временно исполняющая обязанности главы Свердловской области РСФСР в составе СССР Гориной Светланы Анатольевны уведомляла все структуры и органы РФ по Свердловской области о восстановлении органов власти РСФСР в составе СССР. С 15 августа 2019 года действует Государственная регистрационная палата города Екатеринбурга Свердловской области РСФСР в составе СССР, входящая в единую систему Государственных регистрационных палат СССР. Государственная регистрационная палата города призвана способствовать восстановлению правового поля СССР через восстановление государственного учета всех лиц граждан СССР и регистрации имущества как движимого, так и недвижимого на территории СССР, переводя их из нелегитимного состояния при регистрации в РФ в легитимное состояние в легитимном государстве СССР которая основана по волеизъявлению народа и выражена на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. приглашая всех граждан СССР пройти перерегистрацию в единой системе государственных регистрационных палат СССР и подтвердить факт наличия у вас Гражданства Союза Советских Социалистических Республик. Отделение Единой Системы Государственных Регистрационных Палат СССР города Екатеринбурга, Свердловской области РСФСР в составе СССР располагается по адресу Город Екатеринбург, проспект Ленина, 38А, кабинет номер 519Б. Приемные дни с понедельника по пятницу с 16 до 19 часов. По этому же адресу расположена общественная приемная, временно исполняющая обязанности главы Свердловской области Гориной Светланы Анатольевны. После ознакомления с данным обращением, ваше бездействие, может быть признано как отказ от гражданства Союза Советских Социалистических Республик со всеми вытекающими последствиями. Благодарю за внимание.